Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам о необычных подвоях для груши. Как правило, грушу прививают на сеянцы груши. Однако у таких прививок есть ряд преимуществ. В особенности это сильная сила роста. И не всегда такие саженцы можно высадить в маленьких садах. Конечно, есть и колновидные груши, однако они не всегда выдерживают наши морозы. Но есть отличный выход. Можно использовать для прививки необычные подвои. Первый подвой, о котором я хочу рассказать, это ирга. Ирга – это растение родом из Северной Америки. Ирга – это кустарник, либо небольшое деревце, которое может выдерживать морозы больше 40 градусов. Ирга отлично совместима с грушей. То есть на Иргу можно прививать груши. Какие же преимущества у Ирги? Во-первых, это, как я и говорил, морозостойкость. Во-вторых, Ирга имеет поверхностную мочковатую корневую систему. А значит, ее можно высаживать на низких участках, где близко залегают грунтовые воды. В таком случае ваши сады не будут вымокать. Их не придется садить на холмы. Во-вторых, Ирга имеет ограниченную силу роста. Груша, привитая на Иргу, вырастает не больше 2 метров высотой. А это очень хорошо для маленьких садов, ведь место такое дерево будет занимать мало. А также с таким деревом хорошо ухаживать, проводить обработку, обрезку и собирать урожай. В-третьих, ирга очень пластичное дерево, побеги легко гнутся. А значит, черенки, привитые на иргу, осенью можно легко укрыть. Для этого их просто нужно согнуть, приколоть специальными шпильками металлическими либо деревянными в земле и укрыть спанбондом Под нежным укровом и под укрытием такие саженцы отлично перезимуют. Это очень важное условие для тех людей, которые выращивают грушу более в северных регионах. Ее можно формировать в таком случае в сланцевой форме. Прививки на иргу можно делать как весенний период, прививать черенком, например, я прививаю в расщеп, а можно делать в летний период, в августе, прививать почкой. Второй необычный подвой – это обычная рябина, которая растет практически в каждом лесу. Совместимость с грушей у них также хорошая. На рябину можно прививать также черенком весной, либо во второй половине лета, в августе, почкой. Нужно сказать, что ирга и рябина Должны быть посажены на участке за год до прививки Чтобы они прижились на новом месте Набрали силы, а только потом выполнять прививку Если на участке у вас уже растет, например, дерево рябины взрослое То можно прививку сделать и в крону Привить несколько ветвей Осенью будет очень необычная картина Красная грозди рябины и желтые плоды груши на одном дереве Третий необычный подвой Это кизильник черный это невысокий кустарник, который часто используется в городском озеленении, и он также совместим практически со всеми сортами груши. Какое же преимущество у кизильника? Во-первых, это очень морозостойкое растение, выдерживает заморозки до минус 50 градусов. Черенки, привитые на кизильник, начинают плодоносить уже на третий год после прививки. Деревья получаются компактными и редко вырастают больше двух метров. Такая прививка подойдет также для владельцев небольших э, садовых участков. Дерево будет очень небольшим и не будет затенять вашим грядкам, посадкам и будет занимать мало места. Еще одна культура, на которую можно прививать грушу, это арония, либо рябина черноплодная. Она также, как и лесная рябина, совместима с грушей. Можно прививать в один куст, когда... Э, на кусте аронии есть несколько э, побегов, можно несколько их спилить и сделать прививку, например, в вращеп черенком, либо опять же привить в августе почкой. Э, дерево также будет компактное. У аронии, кстати, корневая система также поверхностная, мочковатая, а значит, грушу, а значит груша будет расти и на участках с близким залеганием грунтовых вод. Нужно отметить, что такие подвои имеют меньшую силу роста, чем груша. Значит, прививка груши, вот сама груша, она будет более быстрее расти, а значит, ствол будет утолщаться, а сам подвой может оставаться э, более тонким. Что же делать в такой ситуации? Раз в несколько лет, раз в два-три года проводят бороздование. Значит, процедуру проводят весной, после обрезки и вплоть до конца мая. Что это за процедура? Берут острый нож и на стволе делают вертикальные разрезы длиной 10 сантиметров, между разрезами примерно 5 сантиметров. Вот так по всему стволу делают разрезы. Нужно сказать, если у вас э, сам ствол э, привоя высокий, например, вы делали прививку от земли на метр, значит выполняют тогда несколько разрезов один за одним, между ними оставляют расстояние 2 сантиметра. Что это дает? Образуется раневая ткань и ствол будет утолщаться. После такой процедуры обязательно нужно провести обработку ствола раствором медного купороса, чтобы, не попадало, чтобы в раны не попадала инфекция, а затем замазать ствол болтушкой из глины. Некоторые советуют замазывать ствол, например, садовым варом. Однако я не советую использовать садовый вар. Дело в том, что садовый вар не пропускает кислород. Под ним собирается влага, древесина преет и раны долго не заживают. Поэтому лучше использовать глиняную болтушку. Обязательно используйте вот такие необычные подвои для прививки и у вас будет урожай даже в самых неблагоприятных условиях. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!